В каждом зале боевых искусств, в любом фитнес-центре, есть зона боевых искусств, обязательно, как правило, есть вот такая штука. Это кукла, борцовская кукла называем называемая. И она обычно всегда что делает? стоит где-нибудь в углу. Вот так вот. Вот, нибудь в углу, забытая всеми. Ну, в нашем зале она не забыта. Она, она довольно проваляется, и никому не нужно. То есть, никто не знает, что с ней сделать. Конечно, все по телевизору видели, как ее бросают прогибом там. еще кто-то умеет этим заниматься. А новичок неофит, когда приходит в зал, видит эту штуку, он бы тоже хотел что-нибудь с ней сделать, не знает, как к ней с идти. Так вот, ребят, ее вы не научитесь бросать ни прогибом, ни как-нибудь еще, и она бесполезна будет до тех пор, пока вы не научитесь сделать с ней какие-то подводящие вещи. Я хочу сейчас рассказать перед для неофитов, для новичков, что с ней можно делать взгляд, для того, чтобы потом легко было перейти к настоящим упражнениям, к броскам, а, отработке приемов на этой вещи. Ну, могу сказать еще только, что ее, конечно, иногда вот в этом в положении ребята, которые занимаются, что мы, ее колотят. Это очень хороший кросс-фатинг, кросс такой, тут замечательно. Вот, или стойки, или, или колени локтями, это мы тоже поработаем сегодня, это само собой. А вот что, можно с ней делать именно для того, чтобы потом перейти на бросковую технику. Нужно подводящими учить упражнения, нужно ее почувствовать, надо понять, как она работает, где у нее центр тяжести, как ее брать вообще, за что хватать, как она себе ведет. И вот для этого надо с ней делать вещи сначала просто примитивные, чтобы освоить взаимодействие тела, ваше тело и тело, и тело этой куклы. А когда она для вас станет легкой и удобной, как игрушка, вот тогда можно с ней будет обращаться, как вам захочется. Сейчас я вам и покажу, что можно делать. Упражнение да. номер один – это взятие куклы на плечо. Из положения вертого. Подходите, встаете над ней, чтобы она ног. То есть перекладываете плечо, и забрасываете в одно движение на плечо. Номер два. Взятие на плечо из положения стоя. на пояс из положения легких. Заброс куклы на бедро. из предыдущего переброс с одного бедра на другой С бедра, а с бедра на другую сторону и втыкание головой положение стоит. через блюдо. и переезжая сюда в технику. технику. В технику. В Далее. В технику. Если бросковые, но ну, подводящие, то получится прекрасная тренировка по кросс -пайту. То есть это кросс-сфит для бойцов. То есть заменяет полноценную тренировку по кросс-сфиту Только она специфическая, больше направленная на те виды действий, которые применяются в борьбе и в ММА. Получается вот такая тренировка. И на жир, сжигание на все. Можно выполнять любой. Даже тот, кто боевыми искусствами не занимается, тогда превращается просто в кроссфит. Не в каждом клубе есть сэндбэк, а вот кукла, как правило, там есть боевая зона, кукла, как правило, всегда присутствует. Пускай она у вас непростая.